Так, ладно, мы начинаем. У нас Роберт Браун сфотографировать, засечь призрачную активность и остановить при помощи распятия. Берем наш наборчик. Сейчас мы разомнемся еще разочну все. Идет снег на лицо, на лицо. Ой, хорошо. Ладно. Свет у нас нету, карт нету, шкатулки нету, нычек, как всегда, наверное, мы не обнаружим. Ой, хорошо, что здесь щиток. О, зеркало. Хороший день. Все, я понял. Ты здесь. не хотел? Ну, ладно. Оба. Выключил свет. Надо очень срочно, пока он в гараже сидит, очень срочно его... Так, я поставил зеркало ровно секунду. Я думаю, мне там 25 рассудка сразу съела. Поэтому возьмем так, так и так. Не кранит, привет. Добрый вечер. Так, так, так, так, так. Он что-то трогал. Так, ну ты же здесь находишься до сих пор. Он там выключатель щелкнул, но мне кажется, уже след исчез. Да, исчез. Что у нас здесь? 9 градусов. 4. 5. Отлично. Нормально, нормально, нормально, нормально, нормально. Сейчас мы все определим. Огонька не вижу. А если я не вижу огонька, значит что? Значит его нет. Ну, пока что... Пока что тишина. Ни одной великий. Сейчас мы взял рацию, поставим зеленочку. С рацией поговорим зеленочку посмотрим блокнот у нас там есть рация зеленочка <coughs> что у нас еще ну и наверное еще один блокнот положил бы с другой стороны пока да пока сложно пока мы не знаем что это вообще за зверь живет у нас в гараже сейчас мы просто будем пытаться его вычислить так камера же у нас Немножко Наверное вот так и поставим Не факт, на что он здесь прибежит. Кинем сюда Попробуем раз Ты молодой? Ты молодой? Фу. Он старый Отлично У нас старый призрак а, Радиоприемник ага, ага, ага Ой, ну блин, там вообще капец Может хоть кто-то быть а где у меня емп -шк? А он вообще ни с чем не взаимодействует, я так понимаю. О, нычка, кстати. Я думал, нычек не будет. Ну ладно. 음. Зверь, ну да, зверь. А что, призрак не зверь? Да, пока на кошмаре, я давно не играл. Э -э, решил размяться. Сейчас на безумца пойду, скорее всего. Кошмар какой-то легкий. Ну, радиоприемник у нас есть. Что мы еще там можем? Ладно, что у нас за призраки? Мираж. Миража мы сейчас сразу проверим. Фантома тоже сразу проверим. Мимика. Ну, мимика надо еще раз посмотреть. Сейчас мы все проверим. Проверим. Он там взаимодействует с чем-то. Да, успел. Что здесь швырнул? Я все слышал. Ну-ка. Ушел куда-то? У нас же одна улика только, да? Одна. Так что у нас, Миражик, что ли? Ну-ка, иди сюда, Мираж. Все, мираж оба она нет не мираж хоба она а ты куда это пошел нифига себе миража мы чертим ой щиток потрогал что ты тут трогаешь не трожь щиток ну ладно уже поздно сфотку а, зеркало сфоткать. <звук> Это было страшно. Так, он начал взаимодействовать. Где я? Так, ладно, ты раз не хочешь нормально общаться, да? Мы сейчас тебе принесем успокоительное. Сейчас мы успокоительного закинем. И еще удумал. Мы еще даже с тобой не пообщались нормально, а ты уже решил на меня нах... напасть. Как это призрак неосязаемый? А почему туда у меня душит? Призрачно успокоительный, да. Он ходит здесь. На тебе! Успокаивайся. Так. Ой, расходился. Быстрее, быстрее, быстрее, вот эту штуку взять. за фотик еще фотик нужен а он во все три на а у меня с еще соль есть так блокнот ставил с двух сторон но не проверял кстати блокнот надо проверить через блокнот а, блокнот проверим а какие там еще задания сфотографировать а, микрофон отлично микрофончик есть а нет стоп а микрофон пока не нужен Пока мы сейчас будем фоткать, как он наступает везде. По Википедии. Ну ладно, раз википедии я тут мои полномочия все, конечно. Так что не будем сыпать. А он же мог и уйти. Оба. Оба. Ой. Сюда. Оба. А что это у нас тут следы оставил кто? А? Ага, следы, следы, следы. Отпечаточки. Угу. Ого! Ага. Угу. Я понял. Нужно искать призрачный огонек. Либо чтобы он показал себе. Мимик фон... Ага, швыряет. Не ну, швыряет, это ладно. Ой, еще швыряет. Блин, я надо, чтобы он себя показал. Ходит, ходит, подождите. Стоп. Фотик. Где фотик? Да, и фотик. Не тот фотик. Господи, как все сложно. Что -то за следы у тебя странные? Что, откуда? Это очень нормально? Ты... Ай! Зачем я последнюю фотку потратил? Эх! Ну ты, конечно. Даешь. Какие неправильные призраки, все неправильные. Так, что мы сможем по охоте вычислить? Ничего на ведро наступил euh, ладно блин я я хочу зря его сфоткал, а, потому что он мог быть фантомом что мы ну, давайте охоту посмотрим ну, я не знаю ну конечно нет ладно мы сейчас попробуем его ему раскидать на полтергейста проверить мы сейчас просто завязаем зеркало Вызываем охоту. Ты куда пошел? Станьте на месте. Почему не могу два предмета брать? О, играюсь, я чую. Ладно, все. Чайник мы ну, доску еще закинем. Все, и мы идем, получается, за благовошкой. Мы сейчас просто начинаем вот так смотреть в зеркало. Вот так вот. Призрак появляется. Блин, главное, чтобы он возле меня не появился. А, где бы. Мне, короче, надо. Нет, он может возле меня появиться. Сейчас мы секунду посмотрим в зеркало, но мне кажется он ушел, ушел. Возле меня стоит, видели? Я не пойду к нему. Смотрим-смотрим-смотрим. Это полтергейст. Там все разлетелось. Блин, что такое прилилось? Нет. Ладно. Швыряет, швыряет, все, слышите? Ой. Ну он меня не слышит, я микрофон выключил. Ага. Все, там. Всего хорошего. До свидания. Спасибо этому дому. Сейчас мы вызовем службу изгнания призрака. Все, поклонились три раза, уходим. А, мы не выполняли одно задание, кстати. Вообще нет, но задание не выполнили. Блин. Да ладно, поехали. Нет. Не, поехали. Пойдем на следующую сложность. Это полтергейст? <смех> Либо это мимик, который копирует полтергейста. Короче, вот... Когда непонятно что-то, нужно ставить мимик. А сейчас не совсем понятно было. Поэтому это мимик, который копирует полтергейста. Нет. Back. Вот так вот поймали призрака. Поэтому... Все было неплохо, на самом деле.